В 2017 году один из верховных правителей Дубая лично вводил в эксплуатацию мост толерантности, который был призван стать символом эдакой открытости Эмирата к людям из разных национальностей, культур, вероисповеданий. И это один из трех пешеходных мостов через Дубайский канал. Также он символизирует настоящее. Вот в той части, ближе туда к Шейхзайд Роуд, мост в виде сетей, это отсылка Потому что Дубай 50 лет назад был рыболовецкой деревней. И так они помнят свое прошлое. Ну а вот в той части за автомобильным мостом есть такой спиралевидный еще один пешеходный мост. И он символизирует будущее. Кстати, сам Дубайский канал, он полностью рукотворный. Его когда-то не было, его вырвали. И это, конечно, тоже впечатляет. Конечно же, мы сегодня будем говорить про недвижимость. Нас интересует прежде всего вот тот, те два здания, проект Канал Front Residences уже на высокой стадии готовности. И по ряду параметров это на сегодняшний день уникальный и безальтернативный проект в Дубае. У нас Тимур сегодня забронировал там апартамент для своего клиента, под которого много что изучали. И вот по ряду параметров проект оказался самым привлекательным. В общем, сегодня о нем подробно поговорим. Здесь променад вдоль канала с обеих сторон, с этой стороны и с той стороны. Сафа парк, это один из старейших парков в Дубае. Ну и до моря здесь буквально минуточек 20 неспешным шагом. Кроме этого, у нас центр города, ну тоже не сказать, может быть, совсем уж в шаговой доступности, но на машине это 5-7 минут. Вы видите сейчас высотки, там бизнес бэй, а там вот, пожалуйста, пожалуйста, Бурж Халифа, даунтаун. Все это в непосредственной близости. То есть мы с вами здесь близко, как... К одним из лучших пляжей Дубая. Если были на кайт думаю, понимаете, о чем я говорю. Так и к центру города. И при этом у нас зелень и вода со всех сторон. Но назовите мне сходу в Дубае хоть одно еще такое место. При этом проект у нас на высокой стадии готовности. Здесь не нужно будет ждать 3-4 года. Он построится уже относительно скоро. Есть также небольшая рассрочка от застройщика. Она здесь меньше, чем в проектах на котловане, конечно же. Это может быть один из недостатков, но чуть ли не единственный на мой взгляд. И цена здесь более чем адекватная. Все те же приблизительные 2000 дирхам за квадратный фут, что, ну, примерно близко к скажем сити волку который здесь недалеко к джлю который здесь тоже относительно недалеко короче есть о чем подумать есть что выбирать ну давайте подробнее о проекте очень интересный проект я бы даже сказал что он в какой-то мере недооцененный не супер распиаренный но вот тимур прямо сейчас здесь бронирует апартамент уже в принципе забронировал. Под нашего клиента, чешется язык назвать клиента, да. но конфиденциальность наше все. Это известный очень спортсмен, действующий чемпион мира, разглашать не можем. Долго, на самом деле, я знаю, что ты рынок анализировал, вы пересмотрели кучу вариантов от Абу-Даби до чуть ли не там не Дадейры, остановились на этом проекте. Расскажи, пожалуйста, почему, в чем вообще уникальная особенность, на твой взгляд. Ну, начнем с запроса, да, у человека был запрос, он... В первую очередь смотрит что-то хорошее, люксовое, то есть э, человек хочет не просто купить какую-то среднюю недвижимость, да, а хочет, чтобы это была какая-то эксклюзивная недвижимость, потому что он планирует сам приезжать отдыхать, но в это же время он хочет, чтобы проект был инвестиционно привлекательный, то есть не просто так купить что-то для себя, чтобы оно стояло, то есть чтобы оно несло в случае, если вдруг он не будет приезжать, чтобы это приносило пассивный доход, на аренду и также была капитализация проекта Ну, в итоге пересмотрели мы много вариантов у нас а, крайний выбор был это либо Мадинат джумейра ливинг от мираса на джумейре либо этот проект но а, посчитали в итоге то что Мадина джумейра ливинг уже по сути набрал свою капитализацию и перспектив именно роста цены там уже практически нету а здесь проект в ну немного как сказал скандеры недооцененный в том плане то что Застройщик, когда его выпускал, все разобрали очень крупные инвестора, и проект не получил широкой огласки, и сейчас ну, нет на, так сказать, открытом рынке, что ли, я не знаю этого проекта на слуху. То есть он нигде не рекламируется, и поэтому он немного недооценен. Но это нам только на руку, потому что мы имеем возможность выбрать, и при этом нам не нужно будет ждать там, года четыре, скажем, да, пока вот весь цикл строительства стандартный будет продолжаться. Давай, Тимур, посмотрим вообще, что у нас там рядом, mm -hmm. какие проекты рядом, и чем вообще эта локация интересна. Да, кстати, добавлю, ну, при всем при этом, то, что у нас высокая стадия готовности, Оплата идет также на эскроу счет э, на, застроен, застройщика на Хилл. То есть схема та же самая. Вот он наш проект. Здесь у нас строит дамаг Кутюр. Цены на старте были от 8 тысяч за квадратный фут. Минимальные площади были, это трехкомнатные квартиры, ценой от 16 с половиной миллионов. И разлетелся он там тоже? Ну также вот так быстро. же на котлование, как, как и обычно. Если мы видим здесь... Вот небольшой кусочек суши вдоль канала. Здесь будут ультрадорогие виллы стоимостью от 100 миллионов дирхам. Также здесь мы видим отель 4-season, цены в котором идут от 12 тысяч дирхам. И видим пустой участок земли здесь, за который сейчас идут торги. То есть в ближайшее время там будет старт какого-то очень дорогого люксового проекта. Мы получаем вывод, что здесь будет очень ультрадорогая недвижимость, ну, причина тому очевидна, потому что у нас проект, все проекты находятся на воде, сзади у нас зелень, это старейший парк Дубая, очень зеленый, очень большой, там есть озера, там есть барбекю площадки, есть спортивные детские площадки. Также у нас море в шаговой доступности. То есть, если конкретно от наших домов, это 20 минут пешком, либо 5-10 минут на велосипеде, на самокате, потому что здесь идет променад прямо до самого плена. И это уже все запущено, на самом деле, по променаду вы можете даже сейчас прогуляться. Вот эти все мосты, они да, мы уже реализованы. Ну, а, а все, что вокруг, это будет еще дополнительно застраиваться, реализовываться, будут вводиться в эксплуатацию коммерческие помещения. Но нужно понимать, что этот район сам по себе достаточно старый, сложившийся, и уже сейчас здесь а, есть своя инфраструктура, а то, чего нету, это все в шаговой доступности. И это реально близко к морю. Что немаловажно, здесь у нас до бурдж халиф и, минуточек, наверное, пять езды. То есть это также все очень близко и к центру. Тимур, в двух словах расскажи, что вы забронировали и почему именно эту квартиру? Мы выбирали однокомнатную квартиру. Выбор однокомнатных квартир здесь небольшой, потому что здание все-таки премиальное, и здесь преобладают двух- и трехкомнатные квартиры. Кстати, что важно отметить, на этаже здесь всего лишь пять квартир. Да, То есть это тоже атрибут такой премиальной недвижимости, когда не у вас сейчас. не 10 соседей на этаже. И все имеют достаточно большие площади. Кстати, ваша квартира какую площадь имеет? 95 квадратов, однокомнатная квартира. И по цене? По цене 2 миллиона 190 тысяч дирхам. А, и в чем ее основные фишки? Ее особенность то, что что у нее панорамные окна из гостиной, окна здесь в пол, выходят полностью на парк. Ну да, очень удачная, Она такая буквы «Г» получается, и там очень много стекла. То есть стекло с этой стороны и с этой, от до да, потолка. То есть здесь в гостиной прямо вся стена будет представлять из себя окно. Видовая, очень светлая квартира. Да, ну у них здесь многие планировки. Также, если мы смотрим здесь, вот это трехкомнатные панорамные тоже виды у нее будут. Окна во всю стену. То есть у вас будет панорамный вид и на парк, и панорамный вид на канал. С верхних этажей будет открываться вид на море. В общем, выбирать еще есть что, но достаточно быстро сейчас здание разлетается, поэтому, если интересует, советую поторопиться. Однушки по этому, к стояку, по этому стояку, кстати, тоже еще там э, остались. В общем, если проект вас заинтересовал, вам нужно просто оставить заявку по э, контактам, которые вы видите внизу под этим видео. Э, мы пришлем вам подробную информацию по этому проекту. Если по какой-то причине в этом проекте нет подходящих предложений, то, конечно же, мы проработаем рынок под ваш запрос и предложим вам что-то другое, что есть в Дубае и максимально вам подойдет. Я с вами на этом прощаюсь. Искандер Санса Целерс из Дубая. Всем до скорых встреч.